Wake up in the morning feeling like P.T. Grab my glasses, I'm yeah. out the door, I'm about to hit this city When I leave, brush my teeth with a bottle of Jack Cause when I leave for the night, I ain't coming back I'm talking back here on our show Привет, меня зовут Энн Мастеров, ты на канале Гидро-94, и сейчас ты посмотришь «Мыша пряктив». Ну что давайте смотреть. Всем привет, с вами и мы с Всем привет, с вами Ник и вы смотрите Мошаб Реакцию. Приятного просмотра! Всем привет, с вами Реакция Шоу, и вы смотрите Мошаб Реакцию. Приятного просмотра! что мы видим Вот. а вы говорили, что реакция это негодный контент. Вы все это время смотрели на мою реакцию.